А еще мне очень нравятся а, слова Лори Сальцман, которая одного из моих учителей в практике движения, она сказала про стул, такую вещь, что, она говорит, у меня всего один стул, и я, а, ну, есть она и в ее доме один стул, как будто, да, наверное, там побольше стульев, но в этом примере был один. Она говорит, она... да, что? Смотря какой дом. Смотря какой дом. Мы сейчас улетим в сериализм, дома с одним стулом. Может быть, но Лори явно не из них. Вот она говорит про один стул, так как это по-другому надо показать. Окей. И она говорит, видит, приходит к ней разочарование, например. Она говорила про печаль. Приходит к ней печали или для разочарования она говорит, слушай, здравствуй, у меня для тебя стул. Садись. Как ты? Может быть, хочешь чай? Ты пришла ко мне разочарование, я с тобой. А потом она видит, идет радость. И она уходит фонтанность не всегда работает в этом примере мы рассматриваем свой статикучести. и какой-то момент сидит разочарование и мы действительно с ним то есть вот я что хочу показать что мы не говорим в моей жизни есть только счастье она с ним она присутствует никуда не деться от этого мы не можем это исключать это реальная часть жизни в какой-то момент она понимает, что приходит радость. Не знаю от чего, может быть, цветочки, может быть, новость какая-то. Приходит радость. Она говорит, слушай, и разочарование. Я прошу прощения, у меня всего один стул. Тебе нужно уступить место. И в какой-то момент приходит радость. Потому что стул-то один. Разочарование уходит, он говорит, радость, как ты? Что там ты? Как ты живешь? Прости, радость, идет что-то другое. У меня всего один стол. И это текучесть, это ответ для меня. И то, что мне удается, не знаю, проживать через тело. Что это не навсегда, и это просто протекает через меня. И моя задача, когда это приходит, просто быть с этим. Это реально больно и неприятно. Это вообще просто... <с> <Assault> да. Но тем не менее, вот этот образ ключевой. То есть он, он реально помогает. Не сойти с ума от счастья. И понимать, что когда происходит какое-то тюрьмо, что это не навсегда. И вот этот... Круговорот поменяется.